Бежишь такой спокойно по срота Тарасуна, или неспокойно, если не выполнены квесты, и видишь перед собой такие запертые ворота. Еще и ключ требуют. что да как? Сейчас я тебе все покажу. Первым делом делаем телепорт вот сюда. И теперь быстро, не теряя времени, Дара, повторяй все за мной. Первый сундучок будет тебя ждать на крыше именно этого дома. Но так как я его уже забрал, сразу же отправляемся за другим. Итак, вот он второй сундучок. Но нам нужно будет сделать еще один телепорт вот сюда. По пути возьми электрогранум, потому что нам нужно будет пройти через барьер. И здесь же в расщелине башни ты найдешь последний сундучок. Отсюда же сразу бежим до тех запертых ворот. Активируешь ключики, двери откроются. И после недолгого боя можешь забирать свою заветную награду. Она того стоит. Получаем достижение 30 примагемов чертеж и другие ништячки. Здесь же рядышком поднимем вырванную страницу и не забудь забрать электроокул. Вот и все. Пользуйся!